VPN серверов. Вообще, прямо реально лучшее. Причем, вам будет доступна премиум версия, которую скачать вы сможете в описании видео. Давайте посмотрим, почему. Ну, во-первых, что это за приложение, для чего оно нужно. Ну, допустим, с помощью данного приложения можно подписать подписку а, премиум YouTube всего лишь за 70 с лишним рублей в месяц. Причем, два месяца будет а, бесплатных, так скажем, да, Потом иметь с помощью данного приложения доступ к заблокированным сайтам, допустим, в России, или вы, если вы в Украине, то те сайты, которые заблокированы в Украине, вы сможете просматривать с помощью данного приложения. И как это, я объясню. Когда вы его открываете, он просит у вас вот такую вот штучку, можно этого не делать, просто нажимаете крестик вверху. Все, и он вас переводит сразу на главное меню. Как я уже сказал, для вас премиум-версия. Нажимаем вот сюда. И почему оно лучшее? Объясняю, дорогие друзья. Оно действительно лучше по той причине, что здесь есть абсолютно все страны, которые вы хотите. Или, вообще, которые есть вообще просто. Ну, допустим, чтобы оформить подписку, премиум-подписку всего лишь за 76 рублей, мы с вами, допустим, набираем здесь Аргентина. Нам нужен сервер Аргентины. Хлоп. Все и Connect. Когда законнектимся мы с Аргентиной У нас вверху здесь Видите, появился вот ключик Это говорит о том, что э, Сервер, мы подключили к серверу Аргентины, соответственно Все приложения, которые Есть вообще, да, и которые отслеживают э, Так скажем, где мы Находимся, думают сейчас Да, в цифровом виде, что мы В Аргентине, все, мы выходим С приложеницы, идем э, Значит, э, вот, пожалуйста, YouTube, открываем YouTube, нажимаем на иконочку, дальше оформить премиум подписочку. И вот обратите внимание, два месяца бесплатно, а затем 2090, 21 песо, короче, другими словами, в месяц. Если перевести сейчас на курс рубля, то это 76 рублей 87 копеек будет в месяц стоить ваша подписочка. Все, вы оформляете подписку и, как говорится, потом пользуетесь э, ну, всеми благами. Кстати, на Galaxy смартфонах, вот у меня Galaxy S21 Ultra, доступно бесплатно сейчас именно 4 месяца подписки. Ну, а потом 200 рублей, 199 рублей в месяц. Вот такое вот шикарненькое приложение с помощью него вы также можете заблокир... заходить на любые заблокированные сайты. Так, ну вот вам пример, пожалуйста, rootrecker. нет. он вообще заблокирован у нас в России, как бы, и на него вы без VPN в принципе не пройдете. А здесь, пожалуйста, вот с помощью данного VPN, который я включил, вот ключик, пожалуйста, я прошел по ссылочке на данный сайт. И таких возможностей, в принципе,